Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, пока находился в поездке, на самом деле произошло большое количество событий, то есть в предыдущем видео мы поговорили по поводу того, что происходит с Сургут нефтегазом, здесь я делюсь больше, наверное, своими мыслями. Опять же, не даю никаких индивидуальных инвестиционных рекомендаций, да, то есть я пытаюсь сложить пазлы каких-то не складывающихся между собой событий, да, И здесь вот в предыдущем видео мы поговорили как раз-таки о Центробанке, поговорили о Сургуте. Сегодня хотелось бы поговорить еще об одной интересной компании под названием Boeing. Я в последнее время очень много говорю о том, что американский рынок ценных бумаг стоит достаточно дорого, что я немножко воздерживаюсь от инвестиций в него, потому что вижу там достаточно низкий показатель риски, риск прибыли, да, то есть... То, какую прибыль можно получить, инвестируя в акции американских компаний, то, какие цены приходится сейчас за эти компании платить, здесь пока что эти показатели несопоставимы, допустим, с теми же самыми российскими какими-то историями отдельными. Но мне хотелось бы поговорить о компании Boeing, потому что у компании очень разочаровывающие результаты. Компания находится в продажах, да, то есть, а, а, связано это было, соответственно, с историями крушения двух самолетов, да, новейших модификаций Boeing 737 Макс перенесение программы <coughs> летного сертификата непосредственно в Америке. <coughs> И, конечно же, компания от этого терпит серьезные существенные убытки. Это с одной стороны, да, то есть, опять-таки, Инвесторы испугались, краткосрочные компании не генерирует прибыли для инвесторов, риски достаточно высокие. С другой стороны, нужно понимать альтернативы. Да? То есть посмотрите, ну, я сам смотрю, да? То есть, фактически получается, ну, такими крупными. Компаниями, которые делят между собой авиационный рынок узкофюзеляжных самолетов, широкофюзеляжных самолетов. Ну, что касается узкофюзеляжных, может быть, есть еще какие-то альтернативы. Что касается широкофюзеляжных самолетов, то здесь, конечно же, неоспоримыми лидерами являются Airbus и Boeing. И тут, соответственно, давайте опять-таки подумаем по поводу долгосрочного планирования, долгосрочного инвестирования. А, как я уже говорил, тоже видео, куда инвестировать, может быть, лет на 50, я говорил, в том числе, туристическую отрасль, и нужно понимать, что бы мы там ни говорили, на уровне технологий, на уровне того, что и как производится лидерами авиастроительной, мировой авиастроительной отрасли, является Boeing и Airbus, и то, как сильно сейчас скорректировались цены на акции компании Boeing. Несмотря на разочаровывающие финансовые показатели, может быть, это является интересным объектом для инвестирования, потому что самолеты летают, да, то есть количество перелетов. Самолеты непосредственно делаются, заказов очень большое количество, опять же, этот год у меня было достаточно большое количество поездок по Азии, я вижу там авиакомпании Таиланда, авиакомпании Китая. Очень много авиакомпаний. Они, в принципе, практически все летают на Боингах. Ну, наверное, две трети это Боинг и 1 треть это, соответственно, Airbus. И получается, здесь в долгосрочном плане все равно заказы у Боинга будут, они эту проблему решат. Второй момент – это что происходит с конкурентом. С конкурентом, в первую очередь, в лице Airbus. Я думаю, что здесь, наоборот, гораздо более высокие риски, чем у Боинга, потому что Airbus – это фактически кооперация, там, международная кооперация европейских авиационных производителей, то есть соответственно есть запчасти, которые производятся на территории Британии, на территории Германии, на территории Франции, сборочные цеха, то есть это Еврозона, она как бы консолидировала производство этих самолетов. И здесь как раз таки вопрос заключается, что наибольшим риском, наверное, подвергается акции компании Airbus. Почему? Потому что, во-первых, у нас выход Англии из Еврозоны, то есть это разрушение цепочек поставок комплектующих материалов. Это у нас вообще сама по себе ситуация в Еврозоне, которая по фундаментальным показателям сигнализирует о том, что экономика замедляется, безработица растет, и могут большое количество быть там, я не знаю, забастовок, движений профсоюзов, работников, авиастроительной отрасли по поводу того, чтобы им платили заработную плату, а скажем так, взять-то это особо и неоткуда. И поэтому здесь получается проблемы у европейского производителя, я думаю, могут быть более существенные, более серьезные, чем у того же самого непосредственного Боинга. Поэтому, на мой взгляд, несмотря на разочаровывающие... Финансовые результаты Boeing являются одной из компаний, которую можно ставить в лист наблюдения, которые можно аккуратно, тихонько покупать от текущих уровней. Но опять-таки, моя генеральная линия все-таки, она больше сводится к тому, что в ближайшее время коррекция, именно коррекция, коррекция на американских, на европейских площадках неизбежна, и в этот момент, соответственно, я думаю, что как раз будет хороший повод посмотреть на эту компанию. Конечно же, об этом мы будем сигнализировать, когда конкретно я это буду делать в рамках проекта Max Capital. мы будем сигнализировать в рамках закрытого клуба инвесторов. Вы же можете для себя непосредственно, если не являетесь участником закрытого клуба инвесторов, поставить данную компанию в лист наблюдений и, соответственно, смотреть при снижении американского рынка цены по максимуму на 10-15%, включать свой долгосрочный инвестиционный портфель. Вот о чем хотелось рассказать, вот чем хотелось поделиться. Надеюсь, видео было полезным. И если это так, то оставляйте свои собственные комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь со своими друзьями, возможно, кому-то это будет интересно. На связи же был Максим Петров, до свидания, удачи и всего вам самого хорошего.